Сегодня у меня пост про энзимные пудры. Я вам, собственно, покажу, как я использую этот продукт. Вообще, энзимные пудры сейчас становятся все более и более популярны. Почему? Да потому что кожа становится более чувствительной. И этот продукт, вот он очень универсален, он подходит всем. Да, он не даст вам выраженного эффекта, как, не знаю, микрошлифов, как пилинги. Но из-за того, что вы постепенно, деликатно очищаете Кожу, да, действительно, эффект через некоторое время будет очень-очень видимым. Значит, это ферменты, да, как вы понимаете, и они обычно в таком порошковом виде разбавляются это водой, используются. Сейчас я вам все покажу. Итак, на очищенное лицо мы берем, вот, ну, на самом деле, небольшое количество. У меня от уже, мне очень нравится, на самом деле, эта энзимная пудра. Смотрите, нужно обязательно разбавить водой, Пенить. Вот, смотрите, и спенить до конца, потому что вначале, когда я только начала использовать эти пудры, я не делала до конца и оставлялись такие крупинки. Это неправильно. И вот этим, собственно, мы начинаем очищать лицо по круговым движениям. Всем я вам говорила, что все линии, по которым вы, собственно, ухаживаете, за кожей они от середины лица к ушам. Вот так вот. Никаких ощущений, там пощипываний, ничего этого нету. Можно в процессе еще немножечко руки смочить и продолжить. То есть буквально 1-2 минутки. Вы смываете как часто делать на самом деле да тут конечно же лучше посоветоваться со специалистом потому что врач-косметолог подберет вам ту частоту которая вам необходима если вы делаете это сами то используйте один-два раза в неделю это абсолютно будет безопасным смываем После использования, когда вот мы смыли эту энзимную бодру, никогда нет ощущения обезвоженности, какого-то такого -то состояния, что прям бежать и наносить что-нибудь. Но естественно, после, конечно же, когда кожа такая чистая и подготовленная, есть смысл использовать различные сыворотки. У меня интенсивная. Я наношу, впитываю. И, в принципе, мне этого достаточно для моей утренней рутины. Вообще, энзимные пудры можно использовать, когда вы хотите. Но ну, обычно их используют вечером. Но если вдруг вы захотели использовать утром, понятно, что можно делать и утром. Если ваши, у вас есть какие-то любимые энзимные пудры, напишите, пожалуйста, в комментариях.